Так, 5 февраля была годовщина величайшей трагедии и величайшего преступления современности. Это массовое убийство мирных жителей, мирных чеченцев российской армии в селении Алды 5 февраля 2000 года.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 небольшое видео участницы тех а, событий а, только эта женщина своими глазами видела то что там происходило были там был были убиты и дети муж послушайте а, коротко эту историю младший сын лежал в стороне а старшего отец обнял прям объятия я еле у него боюсь. я думала если он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 про, тех, про те останки тоже не слово, которые кинули в новом году, три года назад. Да, кстати говоря, это тоже был очень такой щепетильный момент для Кадырова, как, как он быстренько а, замял эту тему. Это вещи, как, о которых им даже не дают заикаться, табуированные темы. Пусть попробуют где-нибудь на уровне Кремля поднять вопрос о привлечении к ответственности, этих преступников российских, военных преступников, за Алды, за Самашки, за вот это вот массовое убийство и затем э, предновогоднее захоронение. Пусть попробуют эти вопросы поднять. Он прекрасно знает, что его сразу же отправят вслед за своим отцом. Причем таким же образом, публично. В Алдах не было ни одной стены песни. Слушайте, национальный состав этих Омоновцев, он абсолютно как бы здесь не, не важен. Это российские военные. Кем бы они ни были, здесь важно, чтобы за, за это должны понести наказание, причастные к этому, и, и непосредственные исполнители, и их руководство, которое просто а, не привлекло их ответственности, просто покрыли это. Они должны понести ответственность. سأمحور جس الصيوني انتظريني انتظريني